Добрый день. Ну, во-первых, хотелось похвастаться. У нашего канала, у нашей бригады появился талисман. Его подарили наши клиенты и уже за последние 10 лет, ну, можно сказать, друзья. Талисман зовут Каркуша. Ну, во-первых, мы помимо талисмана хотим поблагодарить за то, что нам дали возможность снять на этом участке. Нам сказать, что 99% растений – это именно Куплено у нас в нашем садовом центре, а сегодняшняя тема разговора будет посвящена ржавчине. Я думаю, что очень многие сталкивались с этим, и это будет интересно. Если благодаря нашему климату мы немного спасены от предоносных вредителей, то для грибных заболеваний у нас созданы почти все условия. Пожалуй, это основные наши враги. Ситуация усугубляется еще тем, что от грибных заболеваний у нас не так много фунгицидов в свободной продаже. Наиболее часто встречаемые заболевания у растений вызваны ржавчинами грибами. Эти грибы поражают достаточно большую группу растений. Луговые, пылевые травы, злаки, лесные деревья. В последнее время мы все чаще и чаще слышим страшное слово «ржавчина». На эту тему появилось очень много страшилок, как в печатных изданиях, так и на интернет-просторах. Почти любое пожелтение или побурение хвои у хвойных связывают с ржавчиной. Что это такое, и насколько это опасное заболевание? Давайте сегодня разберемся. Ржавчину на растениях вызывают грибы порядка урендали Или попросту ржавчины грибы. Класс этих грибов достаточно обширен и насчитывает более 8000 видов. Почти всем ржавчинным грибкам присуща узкая специализация и крайне сложный жизненный цикл. У многих грибов он насчитывает до 500. Типичные ржавчинные грибы разнохозяинные. Это означает, что какую-то стадию гриб проводит на растении одного вида, а остальные стадии – на растение другого вида. То растение, на котором гриб находится дольше, считается основным хозяином, другое – промежуточным. Ярким примером может служить грибок, вызывающий ржавчины рак сосны – вейматовой. Сосна является основным хозяином, а вот смородина – промежуточным. Или ель выступает в роли хозяина, а вот промежуточным звеном могут быть представители колокольчиковых, лютиковых, сложноцветных и многих других. Есть гриб, поражающий сосны, но промежуточным хозяином является такое милое растение, как прострел. Список этот можно продолжать до бесконечности. Если хозяев разместить как можно дальше, то такой грибок через год, ну максимум через два погибнет. Вот только как это и сделать? Мы можем у себя на участке отказаться от смородины или от веймутовой сосны, а соседи. А что делать с такими промежуточными хозяевами, как ветреница или можжевельник обыкновенный? Вырубить и выкорчевать все вокруг? Нет, идем дальше. Есть однохозяинные ржавчины грибки, не нуждающиеся в промежуточной хозяевах. К примеру, грибы, вызывающие ржавчину у малины, рост, мяты, лука, чеснока и даже клевера. К чему я это все? К тому, что не получится просто отказаться от какого-то вида растений, которые подвержены и грибам, и не получится сделать карантинную зону между основным растением и хозяином промежуточным. В первом случае нам придется отказаться не только от веймутовой сосны, но и от можжевельников, ели, ив, яблонь, рябин и многих других представителей флоры, подходящей нашему климату, а их не так много. Второй вариант мог бы быть притворен жизнь, если бы мы имели хотя бы по гектару. Тогда можно было разнести растение на достаточно большое расстояние. Но нужно просто принять тот факт, что основным нашим противником садоводства являются грибные заболевания. И, исходя из этого, выстраивает свою тактику защиты растений. Мы все время будем или бороться, или защищать растения от грибных заболеваний. Просто врага нужно знать лицо и знать, как предупредить удар. Рассмотрим основные симптомы ржавчины растений. Болезнь протекает только на живых, наземных частях растения – листве, хвое или побега. Мертвые растения не интересуют ржавчину. Мертвечины этот патоген не питается, только содержимом живых веток. Общий признак на листьях и хвое хорошо виден. На пораженных органах формируются бугорки, пузырьки разной величины формы окраски – бурые, красно-коричневые, желтые и прочие. Но вот здесь мы видим оранжежелтый грибок. Когда оболочка растрескивается, то высыпается мелкий порошок. Он состоит из спор грибка возбудителя и напоминает обычную ржавчину. На ветвях и стволах образуется утолщение, которое постепенно раз разрастается, покрывается трещинами и превращается в раны. Весной в местах поражения образуются хорошо заметные желто-оранжевые пузырьки, заполненные спорами. Как распространяется это заболевание? При непосредственном контакте с зараженными растениями. Возбудители сохраняются в почве с растительными остатками и проникают даже через небольшие повреждения на корнях, ветвях, листьях, хвое. Болезнь приводит к ослаблению и снижению декоративности у растений. Если речь идет о плодовых, то снижению урожая. Заболевшие растения практически прекращают образовывать природу. Если не предпринять меры, то постепенно растение погибнет. Причиной гибели становится бесповоротное нарушение водного баланса и обмена веществ в целом, из-за чего минимизируется интенсивность и продуктивность фотосинтеза. Ну, первое – это профилактика. Никогда не пренебрегайте элементарными профилактическими приемами. Первое. Многие патогены зимуют в почве, поэтому убирайте опавшую листву и хвою, не оставляйте скошенную траву, если вы используете ее в качестве мульчи на зиму. Второе. Займитесь улучшением и оздоровлением почвы, Возможные биопрепараты вам в помощь. Третье. Для предотвращения заболевания от начала до конца вегетации у вас должно быть минимум три обработки: весной, летом и осенью. Ну и последнее. И самое простое. Это санитарная обрезка, о которой постоянно все забывают. Если все-таки растение у вас заболело, удалите пораженные органы. Второе на какое-то время откажитесь от азотистых и органических удобрений. Третье. Обработайте растения системным фунгицидом. В мелких розничных фасовках можно купить акробат, роваль, тату, аллерин-б, в больших старых, больше подходящих профессионалам, как правило, фалькон, альтосупер, вектор, имплант, курзат ну и многое еще что другое. Четвертое. Нужно помнить, что растение ослаблено болезнью, и в этот момент оно крайне уязвимо для вредоносных насекомых. Ну и пятое. Все меры, о которых мы говорили выше, когда говорили о профилактике. На этом мы с Каркушей с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся!